наши, в данном конкретном случае, занимается прототипированием, то есть печать на депректорах, э и производственный отдел, где у нас стоят токарные станки, позировочные станки, в основном это естественно, больше для макетирования прототипирования, вот, э то есть, соответственно, в основном это мягкие какие-либо заготовки,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 Здесь мы ее, ее ну, скормируем. Вот а. набор справок элементов, с которым сразу можно работать. Потому что фотография – это изображение в любом случае. По фотографиям мы ничего не можем сделать. Ничего Ах, можем наша, сделать. Если у вас будет фотография и модель. Смотрите, вот есть такое же исследуемый СМРТ, который мягкие ткани отображает. Почему вам в этой цифре не дать нам? Там есть мягкие ткани, мы работаем с образом... Будет ли трейдера. так видно и хорошо, наверное, объем будет ли вот так он регистрироваться, вопрос. Надо попробовать, попробовать можно. Мы просто, когда работали с МРТ, мягкие ткани видны.